Привет всем зрителям и подписчикам моего канала! В этом видео я покажу вам редкую монету нового образца 5 гривен 2019 года, которая стоит, конечно, не 25 тысяч гривен, но довольно дорого. И подобную монету можно искать в обороте. Еще вы увидите 5 гривен 2019 года, покрытую настоящим золотом 999 пробы. Внимание! Сейчас идет конкурс с подарками, приуроченные к тому, что на канале 30 тысяч подписчиков. Ссылка на видео будет в описании. Условия конкурса очень простые, нужно будет оставить комментарий и быть подписчиком каналов. Ссылочка на видео в описании, переходите, участвуйте. Ну что, поехали. Анонс 5 гривен монетой был еще в прошлом году. На фото мы видим монету образца 2018 года, конкретно 5 гривен 2018 года считаются пробными. Возможно, они тоже всплывут на аукционах и будут стоить гораздо дороже номинала. С 20 декабря 2019 года ввели в оборот 5 гривен монетой. Это монета из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Сейчас перед вашими глазами 5 гривен 2019 года с браком. Это поворот 180 градусов. Данная монета в коллекции моего коллеги-нумизмата Димы Лаврика. Спасибо ему за то, что записал видео этой монеты для меня. Кстати, у него в видео можно узнать, как проверить подлинность такого брака. А сейчас перед вашими глазами 5 гривен, покрытый настоящим золотом 999 пробы. Эту и другие монеты я разыгрываю на своем канале. Так что обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк вам не сложно а мне приятно по стоимости 5 гривен с браком 2019 года оценивается около 50 долларов может быть и выше цена будет зависеть от того насколько часто будут они появляться в обороте и находиться вами друзья подобные монетки я покупаю для своей коллекции ссылка на мой телеграмм будет в описании кстати оценить вашу монету и пообщаться с коллегами нумизматами можно бесплатно в нашей группе в Телеграм. Ссылочка также в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно заходите вот в этот ролик, участвуйте в конкурсе с подарками. Всем пока!